Гитлер. Создатель нацистской партии. Он несет ответственность за геноцид. Ему удалось убедить всю страну, что причиной всех проблем стала еврейская нация. При всей его жестокости нельзя не признать, что он продемонстрировал навыки великого лидера. Одиссей. Мифологический царь Итаки прославился своими подвигами как на море, так и на суше. Его тактика приносила ему успех в любой войне. Помните троянского коня. Цезарь. Первый император Римской империи ввел в обиход правила, которых не было до него. Одним из основных положений его правления было не использовать ложь и фальшивые обещания для достижения целей. Александр Великий. Жестокий легендарный военный тактик, он был одним из лучших, если не самым лучшим военачальником всех времен. Захватывал города, не убив ни одного человека. Города просто сдавались ему. Иосиф II. Самый благородный и бескорыстный из правителей доказал справедливость утверждения, что абсолютная власть не развращает абсолютно. Отменил крепостное право и рабство. Чингисхан Самый жестокий и самый успешный правитель в истории человечества. Стал основателем Монгольской империи и завоевал огромную часть мира во время своего правления. Королева Елизавета I. Первая из королев Англии, которая правила самостоятельно, является примером того, что принадлежность королевы к женскому полу не лишает возможности править даже лучше, чем король. Наполеон. Император, политический лидер и главнокомандующий Франции был самой заметной фигурой того времени, а его кодекс стал основой для развития многих европейских стран. Авраам Линкольн. Если бы не 16-й президент Америки, то, возможно, эта держава так и осталась бы разделенной на две части после Гражданской войны. Джугашвили Иосиф Виссарионович Сталин – политический лидер СССР, генералиссимус и гениальный военный стратег. Под его командованием было покончено с одной из ужаснейших войн Второй мировой войной. Кто говорит на всех языках?